Вот смотрите туда, видите, вот завис, вот это валежник. Мы убираем только валежник. Ну, началось это вообще по инициативе... Наших земляков, которые проживают рядом с Поповским логом, с Поповским лесом, на улице памяти. Они обратились к нам в комитет э, с просьбой поддержать их по сбору валежника для нужд военнослужащих, которые находятся на территории Курской области для обогрева полевых условиях, палаток, ну, для использования в печек божьих дров. Мы эту инициативу поддержали, э, выехали сразу на место, определили с ними, какие дрова можно забирать именно валежник, сухой, хороший. И в этом случае мы как бы и поддержим наших ребят и очищаем лес. Создали в Телеграме чат. Курские бобры это сила, чтобы привлечь призываем, чтобы приходили, помогали, не хватает рук. Конечно, как по любому нормальному человеку. Просто испытываешь какую-то, ну, просто благодать на душе, что помогаешь, и, и что-то, что земляки идут навстречу. В выходные дни просто приходит по 60-70 по человек, и э, начиная от старых, и, и вот э, маленькие дети таскают палочки, то все это, ну, это просто душу разрывает». Они очень благодарны, как и им, мы им, потому что мы едины. Вот э, хочу показать видео благодарности Во всей души. Благодарим русский бомб за помощь с правами, нашей части, нашим пацанам, и датам в этот зимний период времени холодный.